Красная поэтесса Владислава Браницкая. Силы черные сели за стол пировать. Силы черные сели за стол пировать. Очумела, раз разбита, повержена светлая рать. Нет предела, то народы, то земли, то города им на блюде. Совесть в них не кричит никогда, никогда, то не люди. Хлыщет кровь из отрубленных буйных голов, им на скатерть. Остальным будет сон тридцать тощих коров. Будет паперь, каждый будет рабом и рабой. Эти твари жаждут слопать наш общий, наш голубой, хрупкий шарик. Поднимайтесь, пока еще можно спасти, Пробудитесь, нам для наших потомков Всю землю нести, так боритесь, Небо плачет так горестно и светло, И так звездно, надо стать всем сейчас, Пока нас не смело, завтра поздно,